Здравствуйте, гости, подписчики канала. Долго думал, поделиться тут с вами одной мелочью, не поделиться. Ну, все-таки, как я все время говорю, мелочи, они важны. и Тем более мелочи такие, которые, наверное, будут влиять на... существенно влиять на работу, или же там на состояние плуга, имеется в виду. Вот. Я думаю, надо все-таки поделиться. Вообще мелочей много, я уж не вел когда-нибудь может сниму вот разновидности лемеху, они вот лемеха и то наверное разные с разных заводов и у каждого свои нюансы есть как и это уже я как бы знаю потому что как говорится перенянчил их немало ну а поделиться вот хочу с вами следующим Итак, вот делал я плох Плуги делаю точнее и вот однажды делал плохо, может месяца 4-5 назад и обратил внимание на одну вещь, а именно, вот возьмем, например, болт. И Вот бывают лемеха у нас, допустим, вот смотрите, стараюсь, чтобы видно было. Вот смотрите, видите, да? Они отверстия как бы более маленькие, там, лемех. И вот здесь вот, вот этот конус, именно вот толщина, толщина металла вот здесь вот, где конус заканчивается Может быть больше, а может быть меньше Вот И вот я собирал плух И смотрю, что-то у меня в общем Не прилегает к пластине Плотно лемех Я думаю, что что такое Разобрал, снял Имеется ввиду болты А вот видите, какое здоровое отверстие По сравнению с этим Не знаю, как тут показать Вот так вот, наверное Видите, да? И у них вот здесь вот на этих уже потоньше металл. Ну какая была сверловка, или же какой сверловщик, или же может быть какой завод. Так вот, я говорю, что обратил внимание, снял лемех. И что у меня получилось тогда? Посмотрел, а у меня вот так вот болт торчит. Вот смотрите, миллиметра 3, наверное, ну 3 не 3, 2 с копейками это галима. Если вот так вот его на пластину прикрутить, Сами понимаете, что плетно он не сядет. Что я делать начал? Тогда, когда вот это первый раз заметил. Первый раз, когда заметил, что я начал делать. Начал обтачивать болты. Вот мерею сначала, прежде чем плуг собирать. Вот, делаю я по заказу плуги. Ну, вот по мерею сначала. Если лемех нормально уходит, болт, все, не торчит с этой стороны. Имеется в так, вот, на этом лемехе. Вот видите, да? Показываю. Вот она видно. Не торчит, то значит не торчит. А если торчит, то беру его и на балварке. Ну, камень толстый, он 6 миллиметров или скольки он там, и обтачиваю. Вот этот краешек, имеется в виду. Я его обтачиваю. Ну и тут, в общем, получилось как. Вот на все надо обращать внимание. Я даже не знаю, вот, собираешь, это не то, что вот все. Как бы с компоновки откуда-то с одного завода все идет, тебе там лемеха, швеллера, все уже готово, ты только собираешь. Вот, говорю, на все надо обращать внимание. А тут позавчера, по-моему, или вчера я купил э, болты и посмотрел. А они болты даже разные. Вот даже разные болты. Не говоря уже о чем-то. Вот смотрите, не знаю, видно будет на камеру, не видно. Вот обратите внимание. Так, сейчас подождите. Вот этот болт и вот этот болт. Так как я уже раньше обращал внимание, они бывают разные болты. Но ну, не в том смысле. А имеется в виду вот в этом квадратике. Вот смотрите. Вот на этом, который вот в этой руке, квадратик длиннее. Видите, да? И вот смотрите, на одном и том же лемехе, допустим, хоть вот даже на глубоких на этих отверстиях померить. О, смотрите, чуть-чуть торчит, да? Почти заподлицо. Даже можно, если что, как говорится, и поставить. А вот взять вот этот. Он уже вон как. Разница большая. О. Видите? Так что вот смотрите, когда собираете. И даже вот бывает сверловка. На одних и тех же лемехах сверловка бывает разная. Вот я вам сейчас покажу. О, мы здесь. Вот смотрите. Будущее, точнее, виду. Смотрите. Видите? Один болт, считаю, утонул, А второй мне даже стачивать пришлось. Видно, да? Видите? Мне устачивать пришлось. То есть здесь сверловка более мелкая. А здесь опять пошла глубокая. Видите, три отверстия. Два одинаковых, одно не такое, как два. Так что такие вот дела. Обращайте внимание, иначе у вас при сборке будет расстояние. Конечно, это особо сильно не повлияет, но, но это называется уже лемех будет болтаться, если по-хорошему сказать. Так что, такие вот дела как-то так. Всем здоровья, до свидания и всего доброго. Ну и все-таки посмотрел видео, вижу, что недостаточно видно все-таки на видео. На что хотел обратить ваше внимание. Смотрите, насколько вот этот квадратик на этом болту ниже, чем на том. Видите разницу? Вот за это и веду речь. Вот эта вот штука упрется вам в пластину, или же у ваш башмак. И лемех у вас никогда плотно не приляжет. Мало того, еще в какой-то мере он будет болтаться. Вот я думаю, так видно все-таки, да? Вот за этот квадратик я и вел речь. Я, если лемех попадается, более тонкий, имеется в виду, где сверлок. Ну, поняли, о чем я там говорил выше. Вот, то вот это вот обтачиваю. Меряю, смотрю, торчит. Все обтачиваю, чтобы оно в пластину. Отверстие это у меня на 12. А вот этот квадрат он чисто, чтобы когда закручиваешь лемих, чтобы не проворачивался болт. Я думаю, это всем понятно. Ну, я уже, само собой, не веду речь за то, что бывают они по шляпам там разные. Ну, по шляпам это мелочь. Есть болгарка, обточил, да и ладно. Вот, имеется в виду, даже по диаметрам бывают побольше, а бывают поменьше шляпы эти. Вот. Ну, в основном, я говорю, вот, то-то э, мелочь, а вот это да. На это обращайте внимание. А то прикручите лимих, а он у вас плотно не приляжет. Ни к башмаку, ни к чему. Как-то так, еще раз всем до свидания.